У меня игра или 100 FPS, или 20. Я не понимаю. А, ч это вещь? Положение Луны. Сейчас скидываем, Мэм. Я докачал. Да у меня там стрела же расстраивается, как бы она обоих. А, он прям тут появился, нет! Умрии, враг, плечи! Да нет, нет. Сейчас просто третий слот можно вкачать. Да? Пушкой. Да, теперь пушка не трехзвездочная, а четырехзвездочная. Ну хана, я не знал даже. Покачать еще раз. Ну вот. Спасибо, бас, да. я понял. Ну я бы так и бегал всю жизнь. В трусах. Ну я и так в трусах бегаю, мне нормально. Да я понимаю. Но я не умираю. Нет! Да. Давай! Че, сейчас все будет. Так, алю. Здорово, стримеры. Слушай, тут без мата вообще-то. Простите, пожалуйста, уважаемый чайка. Больше так не может. <связь> Шлагильдия <Шо>, стримеров. <связь> Там берешь, зажимаешь R, короче, это, демолишер, чтобы активировать, не, не кидаешь его. она тяжело дышит, сиськи трясутся. Победа. Че ну да. ещё можно вот так и делать? <связь> Ты, совсем... Ты так говоришь, как будто <связь> что-то изменилось. Опа бонить, так Надо умереть, слушай, надо умереть. Ну ладно. Хотя давай его Здорово, Здарова, ребят. Привет. Здорово. Вот давай этого также. Ай. Вот негодяй. Давай похилимся, Визе. Не, он ко мне идет, все норм. Давай, давай, давай. Здорово. Здорово. Нормально. Ты видел? Он скалу себя пульнул. Знаешь, что у меня есть? Mm. А чё, маги, что ли, могут лежачего поднять, а не... Лежачего не бьют. А так, да. Курцы <свят> Да. А ну, боссу... <свят> Полежи, отдыхни. Ты совьёшь, да, mm. если Нет. Да. <свят> не знаю, <свят> я... уже делал. была страстная, на самом деле. Нет, в пути меня! Меня убили. Нет. <с disponible> Нет! Прикол. Ладно. Ой, я еду. Можешь какой-то колпом у него там просто? А, я понял. В принципе, норм. У него осадный режим был, прикинь, он сбил меня осадным режимом. Говорят, полезные способности. Да, да. Да не, нормально все. Не името. Я его убью сейчас и это. Я того контроля дошел. Давай, давай. Я давай. спокойненько подойду. <свят> Услышь, уливаем, уливаем. Ой, ой, ой, ой, ой, ой. Экба <свят> <пошла. свят> Фак. Ну ничего, ничего, сейчас все будет. Я с... <свят> И ты тоже, найс. Nice. Вс, нормально. <свят> Здарова, ребят. Растрелим просто, давай. Все, Я да. Говорю. Здорово. Я одного, и второго, давай. Но да у меня там стрела же расстраивается, как бы она бой. А, он там тут появился? Да. Нет. Ты видел? Давай, давай. давай, давай. Нет. нет, нет. Он меня убьет сейчас. Нет. Да. Я... Да, да, да, да. да там почти прям было прям очень близко Не, нет нет я все давай сейчас да я могу кидать главное еще ну ладно это уже такого не бывает а это то что я убираю да да я так затупил и я убрал все до смач и бегал классно еще целые сутки я просто это наверное ух Нормально у меня одной стрелой в брейкера, понял? Да. А это брейкера было? Да, это я слуб с мечом, да. Она не дамажит столько, ло. Дамажит? Ну, сапкарма она дамажит. А, сапкармы стоят, да. я в ливчике, ну ты понял. А, нет, это. Это ты убираешь из поиска. Да. Это баны, это баны, это баны карты. Да. Баны карты. Да. А почему так написано классно? Ничего не написано. Мы тупо забанили по ВПС. Класс. Да, захвата точек, баня. Классно. Да, чё Ой, дцепы. Поэтому он хорошо работал, по-моему, это не было. Ну, я думаю, классика просто как обычно. Хорошо, что я спросил. Да, спасибо, Бас. Стрела. Mm -hmm. Че, у меня тоже такая есть, здорово. Там минус чел. Давай, знаешь, сл пакет, За три он подошел Махнул на него, так и типа ты ч? Работай. Игра или 100 фпс, или 20 А от чего это зависит? Это зависит от хода. Пол положение луны. Опа! Опа! Они не хилятся. Ага, они хилятся, да, да, да. Не хилятся, на Слушай, ну это вообще кора! Типа, ну реально, если... Ну как, Украина это СНГ, там короче заблочены страны СНГ. Ты такой, регистрируешься на... на европейском бэйонессе и тебя не регает, и ты такой, ну все! ПК короче взялся, вы полтора часа я в Венгрии зарегался! А да еще быстрее, знаешь куда пойти? Я полчаса... Просто типа, если, типа, если так прикинуть, то я могу даже, знаешь, типа, я могу прям к Никсу бля, заехать. типа. Я знаю, где он живет. Заеду к нему, двери Я его зарейдится в балясе порвал. Я знаю, у тебя есть компьютер. Пускай, а то, все на будут здесь Сейчас будут люди сомнят Ну, ладно, когда я начинал с лворкер играть, все были год на год моложе, и я тоже Знаешь, я когда улыбаюсь, такое чувство, что я что-то замышляю Ты мне скажи, кто там из девушек был прям такая Которую трудно понять Трудно понять все. Поднять. <laughs> Трудно понять всех, Да, согласен. Угу. Ну, прямо у тебя. Налево нету, там стена. Сейчас скидываем М. С 1хбетом? Внимание в чат. Ой. Ой. я закачал. Чайка. Это ты чисто в Warframe когда мечом фигачишь. Ну я, да. Алиса. Если не хочешь, чтобы тебя укусил зомби из Майнкрафта заляжку, лайк, подписка, колокольчик.